Надеюсь, вам понравилось взламывать. Мы смогли получить root права на атакуемой машине, основываясь только на информации сканера NMAP. В этом видео мы рассмотрим, как использовать информацию, полученную от сканера Nessos, чтобы также получить root права И давайте рассмотрим самую первую уязвимость, обнаруженную NeSos. Она называется Debian OpenSSH OpenSSL Package Random Number Generator Weakness – уязвимость генератора случайных чисел OpenSSH OpenSSL. Как мы уже знаем, Nessu сообщает нам, какой порт и какой протокол подвержены этой уязвимости а также IP-адрес и дополнительную справочную информацию. Тут указаны BID, CVE и так далее. Это по сути ссылки, перейдя по которым можно познакомиться с дополнительной информацией об этой уязвимости. Например, CVE-2008-0166 – это номер, присвоенный этой уязвимости. И если ввести этот номер в поисковой системе, то можно найти подробную информацию об этой уязвимости. И давайте так и сделаем. Я решил погуглить эту уязвимость и протестировать несколько вариантов. И сейчас мы не будем рассматривать весь процесс тестирования. Хотя, как пентестер, вы должны будете это делать. Итак, я открыл некоторые из этих ссылок, прочитал их содержимое, попробовал несколько инструментов. И в итоге решил использовать тот вариант, который должен работать. Это ссылка на GitHub. И как видите, тут собрано несколько эксплойтов этой уязвимости. Выбираю эксплойт, написанный на питоне. Само собой, можно выбрать любой из них. Я выбрал этот эксплойт не потому, что он написан на питоне, а потому что автор этого эксплойта добавил подробные инструкции, что сильно упрощает работу. Как видите... Для запуска эксплойта нужно выполнить всего три шага. Сначала нужно скачать архив, затем распаковать его, и наконец запустить эксплойт. Давайте начнем с первого шага. Для начала мне нужно скачать файл эксплойта. Вот этот файл, который мы сейчас видим. Для этого нужно кликнуть по ссылке на скачивание с базы данных эксплойтов, Копирую эту ссылку и выполняю команду wget, которую мы уже видели, чтобы скачать этот скрипт на свою машину на кале. Сразу проверяю этот скрипт, чтобы убедиться, что он корректно работает. Для запуска скрипта на питоне нужно выполнить Python и указать название скрипта. Готово. Похоже, скрипт отлично работает. У нас на экране появился вывод, в котором сказано, как использовать этот скрипт. Это стандарт для большинства подобных скриптов. Теперь давайте следовать инструкциям. Мне нужно скачать один из двух файлов, которые нас просят скачать автор эксплойта. Выбираю второй. Но перед тем, как приступить к его использованию, я хочу немного рассказать вам об этой уязвимости и как она работает. Вы уже видели, как настроить SSH сервер. А также вы знаете, что для работы этого сервера нужно использовать определенные ключи шифрования, чтобы вы могли на нем авторизироваться. Не углубляясь в подробности шифрования и особенности его работы, можно рассматривать этот ключ как пароль, который позволяет пройти авторизацию. Это не совсем так, но сейчас вы можете рассматривать его именно в этом ключе. Для упрощения, в более старых версиях Debian были проблемы с генерированием подобных ключей. И если помните, когда мы настраивали SSH-сервер на Kali, я рекомендовал вам сменить ключи. Потому что в некоторых случаях, если вы скачиваете готовый образ, то у вас будут предустановленные ключи, которые можно подобрать. В данной версии Debian при создании ключей есть баг, который ограничивает максимально возможное количество сгенерированных ключей. То есть вместо миллионов и миллиардов возможных вариантов, которые исключают возможность подобрать ключ, этот баг значительно ограничивал количество созданных ключей. А значит... Кто-то мог написать скрипт и подобрать ваш ключ, так как их количество было очень сильно ограничено. И сейчас мы используем именно этот эксплойт. Файл, который я скачаю, это набор всех возможных ключей. Один из этих ключей точно подойдет, и мы сможем пройти SSH-авторизацию. Чтобы скачать этот файл, просто копирую ссылку и с помощью команды wget скачиваю этот архив на свою машину. Обратите внимание, что это файл tar.bz2. Ранее мы уже рассматривали сжатие, но давайте предположим, что мы не знаем, что это за файл и как его распаковать. Поэтому я буду использовать советы, которые я ранее вам уже давал. Для начала выполняю файл. И указываю имя файла. Не сообщаюсь, что это данные, сжатые в формате BZP2. Теперь я знаю, что файлы с расширением BZ2 это файлы BZP2. Теперь я знаю, что файлы с расширением BZ2 это файлы BZP2. Появляется несколько вариантов. Самым подходящим выглядит инструмент BZP2. Поэтому добавляю опцию минус минус health, чтобы узнать, как его использовать. Как видите, вторая опция минус d распаковывает этот файл. Добавляю опцию минус d, а затем имя файла. Нужно подождать, пока файл распакуется. Теперь у меня есть файл .tar. Повторюсь, мы рассматривали, как извлечь содержимое тар файла. Но допустим, что мы не знаем, что это за файл. Мы можем сделать то же самое: написать файл и указать имя тар файла. Нам сообщают, что это архив TAR. Выполняем апропост TAR. И появляется несколько опций. Выбираем опцию TAR. И сейчас мы не будем использовать help. Мы это уже делали. Пишем tar, xvf имя файла. И, и все это возможные ключи, которые мы будем использовать на нашей цели. Один из них, надеюсь, подойдет. Итак, нам понадобилось распаковать и извлечь этот файл. Мы использовали инструменты bzip2 и tar. Однако, это можно было сделать и быстрее с помощью команды tarxvjf. J значит работать с файлом bzip2. И давайте это удалим. И посмотрим содержимое директории. Проверим, что все файлы на месте. Отлично. Теперь можно запустить скрипт. Снова запускаю его. И как видите, на экране показан пример использования, в котором сказано, что после скрипта нужно указать директорию, в которую я распаковал ключи. Затем нужно указать IP-адрес хоста, то есть IP-адрес моей цели. Затем указать номер порта. Вот почему так важно сканировать порты. Как мы видели ранее, разные сервера FTP могут быть запущены на разных портах. Нельзя рассчитывать, что SSH-сервер всегда будет запущен только на 22-м порте. В большинстве случаев это будет именно так. Но если на атакуемой машине есть другой SSH-сервер, который использует другой порт, например, порт 2222, -22, а я рассчитываю, что SSH-сервер использует только 22-й порт, то моя атака не сработает. В данном случае он использует 22-й порт, поэтому указываю именно этот порт. Также мне нужно указать количество потоков. По сути, потоки — это количество одновременных подключений к SSH-серверу, то есть количество ключей, которые я пробую единовременно. Можно указать большое число — 100 или 50. Однако это может привести к перегрузке SSH-сервера, и он сбросит подключение. И даже если ключ подойдет, то я не смогу это обнаружить. Поэтому указываю небольшую цифру. 10. Нужно будет подождать. Поэтому я ускорю видео. Как видите, подбор продолжается. И я не стал записывать весь процесс подбора, чтобы вы не ждали, когда он завершится. Но сейчас скрипт сообщает мне, что ключ обнаружен. Автор этого скрипта эксплойта сделал нам удолжение и указал точную команду, которую нужно использовать, чтобы авторизироваться с этим ключом. Вот эта команда, ssh-l root, то есть нам нужно использовать имя пользователя root. Минус P22, это, как вы могли догадаться, 22-й порт. Минус I указывает, какой ключ я буду использовать, а в конце идет IP-адрес атакуемой машины. Копирую и вставляю эту команду. Выполняю ее. Готово. Я авторизирован как root-пользователь. Отлично. Мы нашли еще один способ, как попасть в систему как root-пользователь. И чтобы завершить SSH соединение, просто выполняю команду exit. Еще один момент. Я хочу скопировать эти ключи и сохранить их в отдельной директории, потому что помимо подходящих ключей, есть тысячи других. Они мне не нужны. Мне нужны только рабочие ключи, которые я могу позже использовать. Но как мне найти нужные ключи среди тысячи остальных ключей? Для этого давайте воспользуемся техниками, которые мы рассмотрели в предыдущих видео. Копирую первые несколько символов ключа и создаю директорию под названием KISS, в которую сохраняю нужные ключи. И если выполнить ls RSA 2048, то, как видите, в этой директории тысячи ключей. Поэтому, чтобы найти определенное имя ключа, перенаправляю вывод команды LS к команде GRAP. И указываю первые несколько символов. Таким образом, команда LS выдает название определенных ключей, которые мне нужно скопировать, игнорируя все остальные ключи. Отлично, теперь я знаю название подходящих ключей. И теперь мне нужно выполнить команду CP и указать название ключей, чтобы скопировать их в директорию kis. Так как у меня два ключа, снова использую символ звездочки. И теперь, если выполнить команду LS kis, то, как видите, мои ключи были успешно скопированы в эту директорию и позже я смогу без проблем ими воспользоваться. Отлично. Попробуйте сделать то же самое самостоятельно. И когда закончите, выполните задание из этого видео. Мы только что атаковали сервис, который использует 22-й порт. Есть еще один сервис, который использует 23-й порт. Попробуйте атаковать его и получить доступ к системе. Обратите внимание, получите ли вы root-права. Если нет, все равно попробуйте выполнить команды, словно вы root пользователь Даже если вы авторизируетесь, как другой пользователь, не root, Попробуйте выполнить команды, для которых нужны root права Когда закончите с 23-м портом, попробуйте атаковать 513-й порт. Вопрос заключается в том, будете ли вы использовать одинаковые команды, чтобы подключиться к 23-му порту и к 513-му порту. Или эти команды будут разными? И в конце попробуйте атаковать порт 1524. И когда закончите, переходите к следующему видео. Отлично. Давайте поищем еще один способ, как взломать нашу цель. Давайте рассмотрим избранные инструменты. Мы уже рассмотрели категорию «Сбор информации» и несколько инструментов из этой категории. Мы рассмотрели анализ уязвимостей, и из этой категории мы активно использовали Nessus и Nmap. Теперь давайте воспользуемся еще одним инструментом. В этот раз это будет инструмент под названием «Никто». Этот инструмент используется для сканирования уязвимостей веб приложений Этот инструмент сканирует сайты и пытается найти все возможные уязвимости. Мы можем использовать этот инструмент, потому что обнаружили на атакуемой машине несколько веб-сервисов. И если запустить инструмент без параметров, то появится ошибка «No Host Specified». Хост не указан. Для корректной работы этого инструмента ему обязательно нужно указывать некоторые опции. И как было сказано в выводе этой команды, чтобы указать хост, нужно добавить минус хост, а затем IP-адрес цели. Но вот в чем дело. Как я и сказал, на такой атакуемой машине запущено несколько веб-серверов. Один из них использует 80-й порт. Это сервер Apache. А другой использует порт 8180. Это сервер Apache Tomcat. Давайте поработаем с сервером Apache Tomcat, который использует порт 81.80. Так как это нестандартный порт, мне нужно указать Нитро, какой порт стоит атаковать. И если не добавить опцию "-P", и не сообщить, какой порт атаковать или сканировать, то по умолчанию будет просканирован 80-й порт. Итак, добавляем "-P", 81.80, чтобы указать, какой порт нужно сканировать. Запускается никто. Как и обычно, нужно будет подождать, поэтому я ускорю видео. И мы нашли различные уязвимости, которые потенциально можно эксплуатировать. Например, это методы HTTP, которые позволяют нам загружать и удалять файлы с сервера. Если вы не знаете, что такое HTTP методы, пройдите курс по основам веб-приложений. Но сейчас меня интересует другая уязвимость, которая есть именно у этих серверов, у серверов Tomcat. Эта уязвимость позволяет удаленно выполнять команды на этом сервере. Однако, чтобы это сработало, мне нужно сначала авторизироваться на этом сервере. То есть, мне нужны верные учетные данные. К счастью, никто обнаружил, что именно на этом сервере Tomcat используется стандартное имя пользователя и пароль. Tomcat, Tomcat, Tomcat. И давайте проверим это вручную, и попробуем авторизироваться на этом сервере. Открываю браузер. Указываю IP-адрес, а затем двоеточие 81 в 80. Повторюсь, мне нужно указать номер порта, к которому я подключаюсь. Потому что по умолчанию браузер подключается либо к 80-му порту, либо к 443-му. Но так как этот сервер использует нестандартный порт, его необходимо указать в браузере. Это ссылка на Tomcat. Указываю имя пользователя и пароль. Tomcat, Tomcat. Получилось. Отлично. Итак, я авторизировался в панели управления Tomcat. Теперь я могу изменить сайт, загрузить на него что-нибудь и так далее. Можно самостоятельно создать определенное ПО, а затем загрузить его на сайт вручную, Либо можно воспользоваться метасплойтом, в котором есть готовый модуль для работы с этой уязвимостью. Итак, выполняю в консоли Metasploit, Search Tomcat. И тут есть две подходящие опции. Tomcat MGR Deploy и Tomcat MGR Upload. Обе эти опции отлично работают против нашей цели. Выбираю вторую. И чтобы указать метасплойд, какой эксплойд я хочу использовать, выполняю команду Use. Использовать. Все довольно интуитивно. Не так ли? Итак, выполняю Use. Указываю путь к модулю. Далее все точно так же, как мы делали в случае с эксплойтом vs.ftpd. Мне нужно было настроить эксплойт. В случае с эксплойтом vs.ftpd, мне нужно было просто указать IP-адрес нашей цели. В данном случае мне нужно настроить больше опций. Для начала указать пароль, который будет использоваться для авторизации, то есть Tomcat. Затем нужно указать имя пользователя, и это снова Tomcat. Далее, само собой, нужно указать удаленный хост, или IP-адрес цели, 192 .168 190 145. И, наконец, мне нужно указать удаленный порт, который я буду атаковать. Как видите, по умолчанию тут указан 80-й порт. Однако, мы уже знаем, что нам нужен порт 81.80. И давайте еще раз проверим, что все опции настроены правильно. Теперь просто осталось запустить эксплойт. Готово. Отлично. Теперь у меня есть Shell MetaPretra. Shell MetaPretra является частью MetaSploit. Он позволяет через MetaSploit выполнять определенные команды на атакуемой машине. Команды, которые отличаются от обычных Shell команд моей цели. Например, если выполнить команду id, которая, как мы знаем, работает на всех Linux-системах, то появится ошибка, в которой сказано, что это неизвестная команда. Все дело в том, что Meterpreter не знает этой команды. Meterpreter — это отдельный shell со своими командами, к которым не относится команда id. Однако, можно выполнить команду pwd, которая работает и на Meterpreter, и на Linux-системах. Если выполнить команду huemi, то эта команда не сработает. Как мне узнать, какие команды можно использовать? Для этого нужно выполнить команду «Знак вопроса», который выдает длинный список команд Метерпретера. Если Метерпретер кажется вам непонятным, не волнуйтесь, рассматривайте его следующим образом. При взломе атакуемой машины, Metasploit загружает на нее программу, которая позволяет нам взаимодействовать с этой машиной и выполнять различные команды. Эта программа называется Метерпретер. И сейчас мы взаимодействуем с этой программой, взаимодействуем с MatterPretter, который позволяет нам выполнять команды на удаленной машине. В целом, примерно именно так он и работает. И вот список команд, которые можно использовать. Например, GUID работает только в Метерпреттере. Если я хочу использовать именно Linux Shell, такой, который мы, например, видели в Кале, то это можно сделать с помощью команды Shell. Обратите внимание, что изменилась командная строка. Сейчас я зашел в стандартный Linux Shell, и я могу использовать Linux-команды, которые мы видели ранее. И если выполнить, например, GUID, то эта команда уже не сработает, потому что я зашел в Linux Shell и больше не управляю системой через Метерпреттер. Однако, если выполнить HOMI, то, как видите, команда работает. Также работает команда ID, хотя до этого, когда я выполнял ее в Метерпреттере, она не работала. Видите разницу? Итак, повторюсь. После того, как я выполнил команду Shell, программа Meterpreter дала мне доступ непосредственно к стандартному Linux Shell. И теперь я могу выполнять стандартные Linux команды. Есть один момент. Как видите, я не root-пользователь. Я обычный пользователь Tomcat 55. Далее мы рассмотрим, как использовать определенные скрипты, с помощью которых мы сможем обнаружить уязвимости, которые позволят нам повысить права. Сейчас я не хочу подробно рассказывать о повышении прав, потому что мы подробно это рассмотрим в более продвинутых курсах. Однако, я хочу, чтобы вы понимали основную идею этой атаки. После взлома цели у вас не всегда будут труд права. На самом деле, как правило, у вас их никогда практически не будет. В большинстве случаев у вас будут права обычного пользователя. И как пентестеру, вам нужно будет найти способ повысить свои права с обычного пользователя дарут пользователя или администратора. Этот процесс называется повышение привилегий или повышение прав. Как видите, с помощью никта, то есть сканера уязвимостей веб-приложений или сайтов, мы смогли оказаться там, где сейчас находимся. Однако, это не специализированный инструмент для работы с конкретными сайтами. Существуют инструменты, которые созданы для работы с определенными веб-технологиями. Например, возможно, вы слышали про WordPress — систему управления контентом сайта, которая позволяет создавать сайты, загружать на них контент и так далее. Существует инструмент, созданный именно для сканирования сайтов на WordPress, который ищет только уязвимости WordPress'а. Этот инструмент называется vp -scan. Также существуют инструменты для сканирования, например, сайтов на Drupal, которых нет в этом списке. Как только вы узнаете, на какой веб-технологии работает сайт и какое ПО на нем используется, то будет предпочтительнее найти сканеры уязвимостей именно этой веб-технологии или этого ПО. Давайте снова вернемся в раздел «Анализ уязвимостей». Как видите, тут есть инструмент или скрипт под названием Unix Privilege Escalation. Этот скрипт используется для повышения прав на взломанной системе. Мы рассмотрим его в другом видео. Отлично. Мы нашли несколько способов, как можно взломать нашу цель, используя разные уязвимости. Сначала мы взломали FTP-сервис. При этом мы просто использовали версию FTP-сервиса, которую мы узнали с помощью NMAP. Далее мы использовали результат сканирования NeSos. Мы узнали, что есть эксплойт, который можно использовать, чтобы попасть в систему. Как в случае с FTP-сервисом, так и в случае с SSH-сервисом, мы получили root-права на системе жертвы. Далее мы использовали эксплойт веб-приложений и смогли попасть в систему через веб-сайт. И в данном случае мы смогли попасть в систему только как обычный пользователь, а не как root-пользователь. Как я и сказал, теперь нам нужно повысить права. Однако перед этим давайте взломаем нашу цель еще одним способом. Давайте рассмотрим еще один способ, как взломать нашу цель. В этом видео мы будем атаковать сервис базы данных. Давайте еще раз посмотрим на результат сканирования NMAP. Как видите, TCP-порт 3306 используется сервисом MySQL. Это сервис базы данных. Как вы знаете, базы данных содержат много чувствительной информации. Например, имена пользователей, пароли и так далее. В меню избранных приложений Kali есть раздел «Анализ баз данных». Сейчас я хочу подключиться к этой базе данных, но для этого у меня должны быть верные имя пользователя и пароль. У меня их нет, поэтому я попробую подобрать их с помощью инструмента под названием SQL Dict. Это сокращение от SQL Dictionary. Словарь SQL. У этого инструмента такое название, потому что такой подбор паролей называется «Атака по словарю». Другими словами, я создам небольшой список возможных паролей, которые называются словарем. Затем я попробую каждый пароль из этого словаря, и один из них должен подойти. Но, как видите, программа SQL Dict не работает. Тут сказано, что отсутствует Vine32. Vine32 — это программа на Кале и других дистрибутивах Linux, которая позволяет запускать программы для Windows на Linux-системах. Windows программа имеет расширение .exe. Это исполняемые файлы. Разумеется, они созданы для работы на Windows, а они не разработаны для Linux. Vine — это программа, которая позволяет запускать приложения для Windows — на Linux. Однако, этой программы нет в Кали. Мы уже знаем, как устанавливать программы. Как видите, тут указана команда, которую нужно выполнить, чтобы установить вайн. Итак, копирую и вставляю эту команду, чтобы установить вайн. Но есть один момент, о котором я не говорил вам ранее. Мы уже видели команды dpkg и apt -get. Обратите внимание на два амперсанта между этими командами. Они позволяют запустить несколько команд одновременно. То есть сейчас я сообщаю Кали, что нужно выполнить команду dpkg. После того, как она будет выполнена, нужно запустить команду apt -get. И после нее нужно выполнить еще одну команду apt -get. Итак, запускается первая команда. Она скачивает необходимые пакеты. Это займет какое-то время, поэтому я не буду ждать. Оставлю эту команду работать и покажу вам еще один инструмент, который можно использовать для достижения той же самой цели. Его можно найти в меню избранных приложений, в разделе «Атаки на пароли». Есть несколько типов таких атак. Нас интересуют самые простые, то есть атаки на онлайн-сервисы. Ранее мы уже атаковали запущенные сервисы SSH и FTP. Как правило, для этих сервисов нужны были имя пользователя и пароль. И если мы атакуем работающий сервис и пытаемся подобрать к нему имя пользователя и пароль, то такая атака называется онлайн-атака на пароли. И сейчас нашей целью будет сервис MySQL, который работает на атакуемой машине. Нам нужно подобрать имя пользователя и пароль. Повторюсь, это называется «Онлайн атака на пароли». Итак, в этом меню я хочу показать вам директорию WorldLists. Ранее мы уже видели файл wacu.txt, когда говорили о распаковке TAR файла. Обратите внимание, что сейчас он уже распакован. Здесь нет формата Tile или формата программ сжатия. Дело в том, что я использую самую последнюю версию калия который в файл raku.txt уже распакован и готов к использованию. Итак, давайте воспользуемся этим файлом. Копирую путь к нему, так как мне он в дальнейшем понадобится. Обратите внимание на еще один момент. Попробуйте найти в разделе «Атаки на пароли» инструмент под названием «Гидра». Посмотрите внимательнее и попробуйте найти здесь инструмент «Гидра». Его здесь нет. Это важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Сейчас мы находимся в меню избранных приложений. Тут представлен список избранных инструментов, которые составили разработчики Кали. Однако в нем нет всех инструментов, установленных в Кали, и тем более абсолютно всех существующих инструментов для взлома. Я постоянно акцентирую на этом внимание. И вот почему важно понимать концепт, а не просто запоминать инструменты. Сейчас концепт заключается в том, что мы используем атаку на пароле. И выбор инструмента зависит от ситуации. Иногда один инструмент не работает. Тогда можно попробовать другой, и он сработает. Поэтому не зацикливайтесь на инструментах из избранного. И не зацикливайтесь лишь на одном инструменте. Я знаю, что я постоянно это повторяю. Но очень важно, чтобы вы это поняли. В этом видео я буду использовать инструмент под названием «Гидра». Если выполнить команду Hydra, то появится справка с примерами использования этой программы. И как я и сказал, чтобы подобрать пароль, мне нужен словарь или список возможных паролей. Итак, я нашел самые худшие пароли всех времен. На сайте Symantec есть рейтинг из 500 самых худших паролей. Давайте скопируем первые 50. Теперь мне нужно создать файл. С помощью NaNo создаю файл под названием Temp. И вставляю сюда скопированный текст. Все области, выделенные красным, это разделители, табуляция. Все эти области получились в результате нажатия клавиши Tab. Как видите, в таком формате этот файл бесполезен. Мне нужно создать последовательный список из всех этих слов. Слово за словом, без табуляции и различных колонок. И, разумеется, без номеров слева. Как это сделать? Мы воспользуемся командами, которые изучили в предыдущих видео. Выполняю CAD, чтобы отобразить содержимое файла. Сейчас оно выглядит следующим образом. Мне нужно привести этот файл в порядок. Для этого перенаправляю вывод команды CAD на вход команды команде CAD. И использую разделитель табуляция. Обратите внимание, что я указал значок доллара. Возможно, вы думаете, но ты не рассказывал, как использовать значок доллара, и почему мы должны его здесь использовать. Повторюсь, я не могу рассказывать вам обо всех командах и всех опциях каждой команды. Сейчас вам нужно знать, что надо использовать разделитель Tab, чтобы вырезать только текст. Вам нужно немного поискать в интернете, и вы быстро разберетесь, как все работает. Повторюсь, чтобы использовать разделитель Tab, мне нужно указать после него значок доллара. А затем добавить минус F2, второе поле. Нажимаю Enter, и как видите, теперь у меня есть длинный список всех возможных паролей, которые я буду использовать. Разумеется, этот вывод на экране мне нужно сохранить в отдельный файл. Я использую значок «Больше», чтобы перенаправить этот вывод в текстовый файл под названием word 50 Возможно, вы обратили внимание, что после файла я не указал расширение. Он не заканчивается, например, на .txt или .doc. В Linux каждый файл считается текстовым, поэтому можно прочесть его содержимое. И давайте внесем последние правки. Удаляем строку Top, так как она нам не нужна. Для этого нажимаем Ctrl-K. Это горячие клавиши, которые мы ранее уже использовали. И в конце я просто нажимаю Enter, чтобы добавить пустой пароль. Вот эта новая строка это пустой пароль. Например, если кто-то использует имя пользователя админ без пароля, то это поле соответствует пустому паролю. И давайте проверим, как идет установка вайн. Нужно нажать Q. Готово. Установка продолжается. И давайте вернемся к инструменту гидро. Как видите, здесь есть пример использования. Я сделаю так, как они рекомендуют. Пишу минус –l root». Таким образом, я сообщаю Гидре, что нужно атаковать имя пользователя root. Все дело в том, что при подборе пароля половина успеха заключается в указании правильного имени пользователя. Неважно, есть ли у вас правильный пароль. Если у вас нет правильного имени пользователя, то вы все равно не сможете авторизироваться. Поэтому для начала указываю имя пользователя. Так как я атакую Linux-систему, то в ней точно есть root-пользователь. После имени пользователя добавляю минус за главный IP и название словаря. Далее мне нужно указать, какой сервис я атакую. Может быть это FTP или SSH. В данном случае я атакую MySQL. Гидра принимает следующий формат. Двоеточие, слэш, слэш и IP-адрес цели. Нажимаю Enter. Как видите, мне практически сразу сообщать, что один пароль подошел. Тут есть небольшой отчет. Была 51 попытка авторизации. И вот имя пользователя, которое было обнаружено. Обратите внимание, что здесь не указан сам пароль. А значит, это был пустой пароль. И давайте еще раз проверим установку Wine. Тут снова нужно что-то нажать. Нажимаю Enter, и установка продолжается. Итак, теперь у меня есть имя пользователя и пароль для авторизации в базе данных MySQL. В случае с FTP, для авторизации нам нужен был FTP-клиент. Например, FileZilla. Чтобы пройти SSH-авторизацию, нам нужен был SSH-клиент. На Windows мы использовали Party, на Linux – SSH-клиент. В случае с MySQL, для авторизации нам нужен MySQL-клиент. Но вы можете сказать, но ты не говорил нам, какой клиент использовать. И я снова повторюсь, я не могу рассказывать абсолютно все о каждом существующем сервисе. Кое-что вам нужно изучить самостоятельно. Однако, в этом случае, я скажу, какой именно клиент нужно использовать. В кале можно выполнить команду MySQL-U, то есть User, пользователь, добавить root, потому что мы хотим авторизироваться как root-пользователь. У опции "-p", оставляю поле пустым, и добавляю "-h", то есть хост, или IP-адрес цели, к которой я хочу подключиться. Меня просят ввести пароль. Мы уже знаем, что здесь ничего не нужно вводить. Нажимаю Enter И готово. Обратите внимание, что консоль изменилась. Теперь я взаимодействую с базой данных MySQL. Отлично. Мы вошли. И сейчас я преподам вам экспресс-курс по SQL. Если вы никогда не сталкивались с базой данных SQL то можно использовать графические клиенты, которые выглядят красивее, чем то, что мы сейчас используем. Но сейчас, так как мы уже авторизировались, я преподам вам экспресс-курс с простыми командами, которые легко использовать. Например, я хочу узнать, какие базы данных есть на этом MySQL сервере. Их может быть несколько. Для этого выполню простую команду «show databases» и добавляю точку с запятой в конце, не забудьте точку запятой, потому что таким образом мы сообщаем MySQL, что это конец команды. Если не указать точку запятой и не закрыть команду, то MySQL клиент будет дальше ждать, пока вы добавите что-нибудь еще. Нажимаю Enter. И как видите, тут несколько баз данных. Я начну с первой. DVWA. Кстати, Information Schema — это база данных, баз данных. И если не вдаваться в подробности, то это база данных, которая содержит информацию об остальных базах данных. У вас всегда будет что-то вроде этого. Сейчас нам это не очень интересно. Меня больше интересует первая база данных после Information Schema, то есть DVWA. Чтобы открыть ее, просто пишу Use DVWA. Точка запятой. И нажимаю Enter я хочу посмотреть таблицы этой базы данных. Для этого пишу show tables, точка запятой, и нажимаю Enter. Здесь есть две таблицы, guestbook и users. Меня интересует таблица users, потому что в ней могут быть имена пользователей и пароли, поэтому делаю запрос к базе данных, чтобы посмотреть содержимое таблицы users. Для этого выполняю команду select, звездочка. Звездочка — это специальный символ, который мы видели ранее, и он означает абсолютно все. То есть, я указываю, что нужно выбрать все из таблицы Users. Точка запятой. И Enter. Готово. Вот что находится в таблице Users. Тут есть ID пользователя, имя, фамилия, имя пользователя, пароль и аватар. Теперь у нас есть имена пользователей и пароли. Отлично. Вот как выглядят украденные учетные данные. Возможно, вы слышали о взломах баз данных LinkedIn, Yahoo или других компаний. Злоумышленники проникают в систему, получают доступ к базе данных, находят имена пользователей и пароли, а затем копируют или крадут их и выкладывают в интернете. Обратите внимание, что эти пароли не похожи на обычные пароли. Здесь их пять. У них одинаковая длина. И они похожи на случайный набор символов. Это называется хэшем пароля. Другими словами, и возможно это не будет на 100% точной информации с точки зрения терминологии, я просто стараюсь максимально все упрощать для вас. Эта строка выглядит как зашифрованный пароль. Это не само шифрование, но для простоты предположим, что это шифрование. Вот так выглядит зашифрованный пароль. Если использовать этот пароль в таком виде, например, самый первый пароль пользователя админ, который начинается с 5F4DCC и так далее. Если попробовать авторизироваться как админ, используя пароль в таком виде, то это не сработает. Потому что это не сам пароль, это его скрытое значение. Итак, киберпреступники получают эти зашифрованные или хешированные пароли и они пытаются их взломать. То есть, они пытаются получить настоящий пароль из этого непонятного текста. Файл Rakio, который я показывал ранее, появился в результате таких попыток взлома. Итак, киберпреступники взламывают сайт, копируют миллионы хэшей паролей и пытаются их расшифровать. Пытаются получить пароли в чистом виде. И если сейчас это звучит непонятно, не волнуйтесь, мы поговорим об этом подробнее в более продвинутых курсах. Сейчас для нас самое главное, что мы смогли проникнуть в базу данных MySQL. Мы нашли список имен пользователей и список фэшированных паролей, или, если хотите, зашифрованных. Что вам нужно делать дальше, как хакеру? У вас есть два варианта. Сейчас у вас есть список имен пользователей. Помните, я говорил, что половина успеха заключается в получении правильного имени пользователя. Сейчас у вас есть пять новых имен пользователей. Можно попробовать подобрать пароль к этим именам пользователей с помощью гидры или подобного инструмента. Или, если вы настроены на приключения, вы можете попробовать расшифровать эти хэши и получить пароли в открытом виде. И я не буду показывать, как это сделать. Это будет вашим заданием. Однако, для начала, давайте еще раз проверим установку Вайн. Отлично. Установка завершена. Теперь я могу запустить SQL Dict. Готово. Нужно указать IP-адрес цели, аккаунт цели, то есть имя пользователя, и словарь. Кликаю по этой кнопке. Как видите, это приложение похоже на приложение для Windows. Выпадающее меню есть рабочий стол, мой компьютер и так далее. Это и есть приложение для Windows, которое мы смогли запустить в кале. Сейчас я не буду его использовать. И давайте вернемся к вашему заданию. Если вы настроены на приключения, попробуйте взломать эти хэши паролей. То есть попробуйте получить сам пароль из этого длинного непонятного текста. Существует два способа, как можно это сделать. Первый. Можно просто вставить этот текст в поиск Гугла. Возможно, кто-то уже сделал всю работу за вас и получил сам пароль. Как правило, это работает, если ваша цель использует распространенный пароль. Второй способ. Используйте инструмент калия, который взламывает хэши. Как правило, для этого обычно используется «Джон the Ripper. Попробуйте один из этих способов, а затем переходите к следующему видео. Отлично. Я надеюсь, вам понравилось взламывать. Давайте рассмотрим другие инструменты Кали. Мы уже рассмотрели раздел «Сбор информации». Рассмотрели NetDiscover, Nmap, Zenmap. Также мы рассмотрели анализ уязвимости, на примере Nessus, Nmap и OpenVAS, которого, повторюсь, нет в меню избранного. Мы рассмотрели инструменты анализа в приложении такие как Никто. Я упоминал VipiScan и DrupalScan. Мы рассмотрели анализ баз данных, подобрали имя пользователя и пароль к базе данных MySQL, авторизировались в ней. И для этого мы использовали инструменты для подбора пароля. Мы не будем рассматривать раздел беспроводных атак, поскольку для этого нужен отдельный курс. То же самое касается реверс-инжиниринга. По этой теме также нужен отдельный курс. Однако не думаю, что меня осудят, если я покажу вам один-два инструмента из разделов беспроводных атак или реверс инжиниринга. Далее идут инструменты эксплуатации. И мы уже несколько раз использовали метасплойт. Поэтому давайте продолжим и перейдем к разделу снифинг и спуфинг. Я хочу напомнить вам об инструменте, который мы видели в курсе для начинающих хакеров. Он называется Wireshark. Wireshark — это инструмент для снифинга или перехвата пакетов. Этот инструмент работает на вашем компьютере, анализирует сетевой трафик и перехватывает все пакеты. Также вы можете указать, какие пакеты нужно перехватывать. В этом видео мы рассмотрим Wireshark более детально, чем в курсе для начинающих хакеров. Я покажу вам, как искать имена пользователей и пароли, которые передаются в вашей сети. Для начала выбираем меню Capture, Options. Здесь нужно выбрать сетевой интерфейс, с которого вы будете перехватывать трафик. Давайте я объясню подробнее. У большинства современных компьютеров или ноутбуков есть несколько сетевых интерфейсов. Как правило, это проводной и беспроводной интерфейсы. Например, если вы используете стационарный компьютер в университете, то, скорее всего, на нем используется проводной интерфейс. То есть к нему подключен сетевой кабель, который обеспечивает доступ к сети. Если вы, например, работаете за ноутбуком дома, то, скорее всего, на нем используется беспроводной интерфейс. Обратите внимание, сейчас я использую калий в качестве виртуальной машины. Виртуальная машина думает, что она использует проводное соединение, а не беспроводное. То есть eth 0 Помните, мы говорили об этом в видео по настройке сети? Если бы здесь использовалось беспроводное соединение, то у меня был бы адаптер в LAN 0. Но так как у меня используется проводное соединение, или Ethernet, то здесь указан ETH 0. Очень важно понимать разницу, потому что если вы используете виртуальную машину и попытаетесь найти беспроводной интерфейс, то у вас ничего не получится. Однако, если вы установили кали напрямую и используете беспроводной интерфейс, то вам нужно искать в LAN, а не ETH. Надеюсь, с этим нет вопросов. Нажимаю кнопку Start, чтобы начать мониторить или снифить сеть. Теперь я перехватываю трафик. И сейчас, за пределами экрана, я вернулся на сервер Tomcat, который мы взломали ранее, и авторизируюсь как админ. Таким образом, получается сценарий, в котором пользователь админ, то есть я, авторизируется в панели управления. А хакер, экран которого мы сейчас видим, анализирует сеть и надеется перехватить учетные данные. Итак, админ авторизируется, и, как видите, на экране стали появляться пакеты. Так как я использую закрытую сеть, то здесь немного пакетов. Однако, если использовать другую сеть, а также другие инструменты, браузеры и так далее, то здесь будет гораздо больше пакетов. В этом потоке очень сложно найти нужную информацию. Поэтому используются фильтры. По сути, фильтр позволяет отображать именно то, что нам нужно. Он игнорирует все остальные пакеты и отображает только нужные. Для этого кликаю «Expression», и появляется длинный список сетевых протоколов. Мы говорили об HTTP, FTP, SSH и так далее, но сетевых протоколов гораздо больше. Сейчас меня интересует протокол HTTP, потому что я знаю, что в панель управления Tomcat зашли через браузер. И эта панель находится на веб-сервере, и, скорее всего, к ней можно получить доступ через HTTP или HTTPS. HTTPS — это безопасный HTTP, зашифрованный HTTP. И если бы мне не повезло, и админ использовал HTTPS, то я бы не смог перехватить его учетные данные. Они были бы зашифрованы. Я бы видел пакеты, но они выглядели бы как терабарщина. Поэтому, когда вы авторизируетесь в почтовом сервисе, в социальных сетях или, например, на сайте Hackers Academy, очень важно, чтобы URL-адрес начинался с HTTPS. И сейчас вы узнаете, почему. Правильствую вниз, чтобы найти протокол HTTP. Вот он. Обратите внимание на строку фильтра. Как видите, она выделена зеленым. Это означает, что Wireshark понимает, что мне нужно. Добавляю еще один фильтр под названием contains, содержит. Как видите, теперь строка выделена красным. То есть Wireshark не понимает, что именно мне нужно. Я должен добавить что-то еще. Если оставить курсор на нужном слове, то, как видите, появляется подробное описание использования contains. И если я хочу использовать слово или фильтр «contains», то мне нужно добавить к нему значение, которое указывает, что именно должно содержаться. Другими словами, сейчас я указываю в «Wireshark», что нужно игнорировать все пакеты, кроме HTTP пакетов. А также, что нужно игнорировать все HTTP пакеты, кроме тех, в которых содержится слово «менеджер». Например, если я зайду на сайт «Hackers Academy» через HTTPS, то эти пакеты будут проигнорированы. Потому что я указал только HTTP, а не HTTPS. Однако, если бы я зашел на Hackers Academy через HTTP, то без фильтра Containts у меня бы появились пакеты. Однако сейчас я указываю в Wireshark, что пакет должен содержать слово менеджер. Поэтому Wireshark будет искать слово менеджер во всех HTTP-пакетах. В данном случае я ищу слово «менеджер», потому что я знаю, что при авторизации в панели управления Tomcat пакет должен содержать слово «менеджер». Кликаю «Ок». Обратите внимание, что здесь появился фильтр. Разумеется, фильтр можно изменить. Например, если мне нужно слово пароль или «логон», или «логин», или «админ», как видите, он автоматически отображает только те пакеты, которые содержат именно это слово. И если кликнуть по этим пакетам, то отображается их содержимое. Например, я ищу Tomcat. Как видите, отображается HTTP GET запрос, в котором админ заходил на страницу менеджер. А вот содержимое этой страницы. Вы можете просмотреть абсолютно все пакеты, просмотреть их содержимое, увидеть, куда хотел зайти пользователь, и так далее. Однако, в этом видео нас интересуют учетные данные, имя пользователя и пароль, которые использовал админ для авторизации в панели управления. Они нужны нам для того, чтобы взломать систему. Давайте рассмотрим вот этот пакет. Из него мы видим, что админ успешно авторизировался на странице «slash manager» html. То есть пользователь, который зашел на эту страницу, успешно авторизировался. Иначе он бы не был перенаправлен на эту страницу. И если посмотреть на содержимое этого пакета, то можно найти текст authorization Basic». Здесь также есть эта строка в более удобном формате. Итак, почему нам нужна эта строка? Это и есть имя пользователя и пароль, который использовал админ. Однако они обфусцированы. Они не зашифрованы, а просто обфусцированы. В данном случае используется b 64 Этот тип кодирования можно определить по символам равно в конце. Они явно говорят нам о том, что используется кодирование b 64 Это один из самых простых методов обфускации, и его очень легко обратить. Для этого копирую этот текст, кликнув по нему правой кнопкой мышки, и выбрав копии Value. Теперь нам остается просто найти в гугле декодер B64. Поиск выдаст множество сайтов, можно выбрать любой из них и вставить текст. Главное вставить только закодированный текст. Нажимаю декод. Жду пару секунд, и как видите, появились имя пользователя и пароль Tomcat. Tomcat. Это учетные данные, которые мы подобрали в предыдущих видео, и благодаря которым смогли получить доступ к панели управления. Это позволило нам взломать систему. В данном сценарии мы предположили, что админ изменил стандартные учетные данные. Мы попробовали их подобрать, но не смогли. Мы использовали атаку по словарю, но она не сработала. И что мы сделали? Мы запустили снифер пакетов под названием Вайдшар. Повторюсь, существует огромное количество других инструментов, которые делают то же самое. Я выбрал Wireshark, потому что он самый популярный. Мы настроили его для перехвата трафика из сети. А затем использовали фильтр просмотра, чтобы найти закодированные учетные данные. Затем мы их декодировали, получили имя пользователя и пароль. При этом не важно, насколько сложным был этот пароль. В нем может быть 100 символов. Его точно так же можно перехватить. И вы знаете, что делать дальше. Нужно авторизироваться в панели управления, используя эти данные, проверить наличие доступа, а затем вернуться в Metasploit, настроить эксплойт и получить доступ к системе. Однако, если помните, когда мы получили доступ к системе после взлома панели управления Tomcat, то мы смогли получить доступ только как обычный пользователь. У нас не было root-прав. И если помните, я говорил, что после этого нужно найти способ, как повысить свои права. Об этом мы поговорим в следующем видео. А сейчас попробуйте сделать то, что я показал в этом видео, а затем переходите к следующему видео. Давайте вспомним один из наших эксплойтов. В предыдущем видео мы использовали эксплойт и взломали панель управления Tomcat. Я говорил, что мы вернемся к вопросу о повышении прав. Если помните, мы попали в систему как пользователь с обычными правами, не как root-пользователь. И давайте снова воспользуемся эксплойтом. Как видите, я использую эксплойт Tomcat MGR Deploy в MetaSploit. И я уже настроил опции, чтобы не делать это еще раз. Запускай эксплойт. И теперь мы в системе, и у нас есть shell интерпретера. Выполняю команду getUid, чтобы узнать, под каким пользователем я авторизировался. Как видите, сейчас я под пользователем tomcat55, не под root пользователем. Поэтому теперь мне нужно повысить права пользователя tomcat55, чтобы стать рутом. И я хочу полностью контролировать систему. Для этого я использую скрипт под названием Unix Privacy Check. Этот скрипт работает на всех linux системах Он выполняет множество проверок и старается обнаружить различные уязвимости в системе, которые могут позволить повысить права до рута. Сам скрипт можно найти по вот этому URL-адресу. Итак, копирую этот URL и захожу на сайт. Теперь мне нужно скачать скрипт с интернета, с этой страницы, на мою атакуемую машину, потому что я хочу запустить его на системе с пользователем Tomcat. Копирую адрес ссылки. Возвращаюсь в Shell Метерпретера. И далее мне нужно перейти из Метерпретера в Linux Shell. Для этого, как мы уже знаем, используется команда Shell. Таким образом я перехожу в стандартный Shell Линукса. Вот еще один совет. Если после взлома системы вы вошли как пользователь с обычными правами, и вам нужно скачать скрипты, программы, запустить программы или даже скомпилировать их, то для этого можно использовать директорию Temp. Потому что во многих ситуациях, после взлома системы, вы попадете в директорию, в которой у вас нет необходимых прав на выполнение команд. Однако в директории Temp любой пользователь Linux-системы может запускать команды, скачивать туда инструменты и так далее. И для этого не нужны какие-то особенные права. Поэтому перехожу в директорию Temp. И еще раз проверяю директорию с помощью команды PWD, а затем скачиваю скрипт Unix для этого выполняю команду wget, которую мы уже много раз видели, и жду, пока завершится загрузка. Выполняю S. Как видите, файл был скачан в директорию temp. Копирую имя файла. Распаковываю его с помощью команды tar, которую мы видели ранее. Перехожу в директорию, в которую я извлек файл. Упс, я сделал ошибку. Я указал имя файла. И давайте я еще раз проверю, как называется новая директория, которую я создал. Вот она, unix Privacy check 1.4. Копирую ее название и выполняю CD, чтобы перейти в эту директорию. Как видите, у одного из этих файлов есть разрешение на выполнение. Это мой скрипт. Это скрипт, который мне нужно запустить. Для этого выполняю .slash. .slash позволяет запускать исполняемые файлы в Linux. Пишу .slash и указываю название скрипта. Как видите, можно использовать режим стандарт или режим detail. Разумеется, режим стандарт быстрее, но в нем меньше деталей. А в режиме детейл намного больше деталей. Но такая проверка занимает больше времени. В этом видео я использую режим стандарт, чтобы показать, какую информацию можно получить. Как видите, тут очень много информации. Скрипт делает огромное количество проверок. Когда-то давно все это делалось вручную. К счастью, умные ребята создали скрипты, которые автоматизируют этот процесс. В результате мы получаем полезную информацию, которую можно использовать для взлома системы. Сейчас мы не будем разбирать всю эту информацию. Для этого нужен отдельный курс. Мы подробнее рассмотрим повышение прав в более продвинутых курсах. Однако сейчас нам достаточно знать, что можно запустить этот скрипт, подождать, пока он закончит работу, а затем посмотреть результат. В конце есть рекомендации относительно определенных эксплойтов, с помощью которых можно получить root-права. Я не буду говорить, что это за скрипты. Это будет вашим заданием. Но не сейчас. В будущем. Сейчас я хочу, чтобы вы скачали этот скрипт на атакуемую машину с помощью команды WGET. Распаковали его и проверили, работает ли он. Когда закончите, переходите к следующему видео. Итак, мы подходим к концу раздела по взлому. Мы познакомились с огромным количеством новых инструментов и концептов. И я знаю, что некоторые из этих концептов абсолютно новы для вас. Для вас могут быть новыми и некоторые техники или методы взлома. Какие-то моменты могут вызвать у вас затруднения или непонимание. И это абсолютно нормально. Более того, это ожидаемо, особенно если вы новичок. Помните, что это курс для начинающих. Вы не должны быть экспертом во всем. Более того, вы не должны быть экспертом в чем-либо. Помните, что вы только в начале своего хакерского пути. И я просто хочу сказать, что если к этому моменту у вас возникают затруднения, или вы чего-то не понимаете, то это абсолютно нормально. Все, что я могу вам посоветовать, это пересмотреть эти видео 3, 4, 5 раз. Столько раз, сколько вам нужно, чтобы понять концепты. Иногда мне нужно было 12 или 13 раз прочитать материал, чтобы понять, в чем суть. Те, кто становится хорошими этичными хакерами, отличаются от тех, кто бросает и решает, что это не для них, упорством и настойчивостью. Хорошо. Теперь давайте вспомним, что мы уже сделали. Мы начали с меню избранных инструментов Кали. Помните, я говорил, что тут находятся только избранные инструменты, а не все инструменты, которые есть в КАЛе. Тут находятся инструменты, которые предпочитают использовать в сообществе пентестеров или хакеров. Мы рассмотрели раздел «Сбор информации». Узнали, как можно собрать информацию о нашей цели. Какие порты открыты, какие сервисы запущены, их версии и так далее. Мы рассмотрели анализ уязвимости на примере Nessos, OpenWAS и других инструментов, которые детально сканируют цель и позволяют найти определенные уязвимости, которые можно эксплуатировать. Мы рассмотрели некоторые сканеры уязвимости веб-приложений, и я говорил, что для разных технологий используются разные сканеры. Например, можно использовать специальный сканер для сканирования сайтов на WordPress. Также мы рассмотрели инструменты анализа баз данных. Мы узнали, как попасть в базу данных, извлечь из нее данные и получить важнейшую информацию, например, имена пользователей и пароли. Мы пропустили беспроводные атаки, потому что, как я говорил, для них нужен отдельный курс. Также отдельный курс нужен для реверс-инжиниринга. Однако, мы рассмотрели инструменты эксплуатации, и это один из самых веселых разделов. Здесь мы использовали Metasploit и объединили всю собранную информацию. Запущенные сервисы, открытые порты, результат сканирования Nessos и обнаруженные уязвимости. А затем, используя такие инструменты эксплуатации, как Metasploit, мы объединили всю эту информацию, чтобы выбрать эксплойт, с помощью которого мы сможем получить доступ к цели. Также мы рассмотрели раздел снифинг и spoofing После того, как вы попали в сеть, используя эксплойт, вы можете запустить инструменты перехвата пакетов и проанализировать сеть, чтобы перехватить больше паролей и другой чувствительной информации. И, наконец, мы рассмотрели инструменты, которые используются после взлома. Как я и сказал, зачастую вы попадаете в систему как пользователь с обычными правами, поэтому вам нужно повысить свои права до рута или администратора. Раздел экспертного анализа мы также пропустим, потому что для этого раздела нужен отдельный курс. Об инструментах создания отчета мы поговорим на занятиях в аудитории, на которые приходят профессиональные пентестеры. И если вы решите стать профессиональным пентестером, то приходите на наши тренинги, на которых мы подробно обо всем рассказываем, в том числе о грамотном составлении отчетов. Инструменты для социальной инженерии рассматриваются в более продвинутых курсах. Сейчас я хочу, чтобы вы сосредоточились на взломе инфраструктуры сети. Социальную инженерию можно использовать в различных ситуациях, которые нас пока не интересуют. Сейчас я хочу, чтобы вы сфокусировались на концептах взлома сетей и инфраструктуры. Последним идет раздел системных сервисов. Это то, с чем мы постоянно работаем из командной строки. Отключение и выключение сервисов, таких как SSH, DemoNessus и так далее. Таким образом, мы подходим к концу раздела по взлому с помощью Кали. Мы уже много узнали. Я хочу еще раз подчеркнуть, что если у вас возникают затруднения, или вы чего-то не понимаете, не волнуйтесь, это абсолютно нормально. Пересмотрите все видео еще раз. И помните, вы всегда можете найти нас на странице сообщества. Мы готовы помочь и поддержать. И если вы чего-то не понимаете, задайте нам вопрос. Мы всегда готовы на него ответить. Отлично. Надеюсь, вам нравится взламывать. В следующем видео мы объединим все знания, которые получили. Переходите к нему, когда будете готовы. Итак, пришло время объединить все навыки, которые мы получили, и создать нечто прекрасное. Если вы закончили курс по основам в приложения то, как помните, в конце я создал целевую виртуальную машину. Я надеюсь, что вы уже закончили тот курс и смогли взломать ту виртуальную машину, Потому что сейчас я покажу вам процесс создания и настройки новой машины, используя только те команды и инструменты, которые мы изучили в этом курсе. Все, что я покажу, мы уже рассмотрели и изучили в этом курсе. Сейчас вы узнаете, как создать полностью рабочий сервер, который уязвим для определенных типов атак. Если вы еще не закончили курс по основам веб-приложений, то я сделаю все возможное, чтобы не заспойлерить что-нибудь. В некоторых моментах я не буду подробно останавливаться или даже пропущу их, чтобы вы могли вернуться к курсу по основам веб-приложений и самостоятельно взломать эту машину. Я не хочу портить вам все веселье. Тем не менее, я покажу весь процесс настройки. А-та, да я. В этом видео мы выполним полную настройку. И давайте приступим. Я использую минимальную версию Ubuntu. Ubuntu — это вид Linuxа, как Debian, и так далее. Я оставил вам ссылку на скачивание. Как правило, эта версия Ubuntu занимает около 50 мегабайт. Не больше. Мы используем эту версию для создания нашей цели. Добавим нужные сервисы и сделаем из нее сервер, который потом можно будет взломать. Сейчас я авторизирован в виртуальной машине, и я уже установил сюда Ubuntu. Ubuntu очень просто установить, поэтому я не буду на этом останавливаться. Если у вас еще остались вопросы по установке, дайте мне знать, но сейчас я не буду об этом рассказывать, так как вы уже должны знать, как это делается. Мы устанавливали Kali, устанавливали MetaSploitable и несколько других целей. Поэтому представим, что вы уже установили систему и авторизировались в ней. Итак, чтобы не переключаться между виртуальными машинами, мне нужно удаленно подключиться к машине на Ubuntu через SSH с помощью пати. Так мне будет удобнее. Итак, запускаю SSH сервис. Однако у меня появляется сообщение, что этот сервис не найден. Помните, это минимальная версия Ubuntu, и в ней отсутствуют многие сервисы. Поэтому я просто скачаю и установлю SSH-сервер с помощью команды apt-get, которую мы видели ранее. Выполняю apt-get install ssh. Затем выбираю да, чтобы продолжить установку. После установки убираю все с экрана. Помните, чтобы удаленно авторизироваться как root-пользователь, нам нужно было изменить конфигурацию SSH, и для этого мы использовали nano. Итак, выполняем nano, etc, ssh, sshd, config. Нажимаю Ctrl-W и ищу слово Permit. Меня интересует строка Permit Root Login. Удаляю Prohibited Password и пишу здесь Yes. Сохраняю, нажимаю Ctrl-X, а затем выполняю сервис SSH Restart. Чтобы перезагрузить сервис SSH. Теперь я использую пати, чтобы удаленно авторизироваться на сервере Ubuntu с помощью пароля, который я уже указал заранее. Готово. Теперь я могу свободно работать на виртуальной машине Ubuntu со своей машины на Windows, без необходимости переключаться между Windows и виртуальной машиной. Для начала мне нужно обновить ПО. Для этого выполняю Upget update. Эта команда для обновления. Ее выполнение займет некоторое время. Поэтому я ускорю видео, чтобы вы не ждали. После установки удаляю все с экрана и продолжаю. Итак, позже я установлю ПО, которое мы попробуем сломать. Разумеется, мне пришлось самостоятельно поискать информацию, чтобы все установить. Эти знания не берутся из ниоткуда. Когда вы устанавливаете новое ПО или настраиваете новый сервис, то вы не должны знать, как все делается, особенно если вы новичок в Линуксе. Поэтому искать информацию — это абсолютно нормально. Итак, мне пришлось прочитать информацию о ПО, которую мы будем устанавливать. В инструкции было сказано, что мне нужно установить пакеты, которые вы сейчас видите на экране. Мне нужно установить сервер баз данных и клиент MySQL. Также мне нужно установить веб-сервер Apache 2, который мы видели ранее, и phpMyAdmin. phpMyAdmin нужен для управления базами данных. Не волнуйтесь, мы не будем все это использовать. Все это нужно для корректной работы нашего ПО. Последняя программа в списке это p 7 zipfull Этот инструмент очень похож на архиваторы в Windows. Он используется для извлечения и распаковки файлов 7z. Как видите, я в одной строке указал все инструменты, которые нужно установить. Ранее мы так не делали. До этого мы выполняли команду UpGetInstall и указывали название одного пакета, который хотим установить. Однако, можно сразу установить несколько пакетов. Итак, нажимаю Enter. Как видите, мне нужно скачать почти 300 мегабайт. Это займет некоторое время, поэтому наберитесь терпения. Ускорю видео. Во время установки будут появляться окна, где вас попросят уточнить параметры вашей конфигурации. Например, при установке сервера баз данных нам нужен аккаунт администратора. Здесь нас просят указать пароль root пользователя. Можно указать любой пароль. Я введу пароль root. Ввожу его еще раз. Теперь мне нужно настроить сервис MyAdmin. Я буду использовать веб-сервер Apache 2, потому что мы уже с ним работали. Жду пока закончится установка. И все остальное я оставлю по умолчанию. Теперь меня просят указать пароль для MySQL. Снова в ажуру. Готово. Помните, я ускорил видео, чтобы вам не пришлось ждать. Поэтому не волнуйтесь, если у вас этот процесс займет гораздо больше времени. Теперь, когда мы подготовили среду и установили все необходимые пакеты для целевого ПО, Нужно скачать целевое ПО. И я ставлю ссылку на скачивание. Для установки я использую команду wget, которую мы видели ранее. Так как это минимальная версия Ubuntu, в ней нет графического интерфейса. В ней нет браузера, который можно открыть и указать URL-адрес. Я могу пользоваться только командной строкой. Выполняю wget, указываю ссылку на скачивание и добавляю минус заглавное O. Заглавное O указывает имя файла. Другими словами, это опция «Сохранить как». Я назову этот файл «tiki.7z». Я указал расширение 7z, потому что это расширение скачиваемого файла. Как видите, перед заглавной «o» идет оригинальное имя скачиваемого файла. «tiki-15.1.7z». Это расширение или формат, в котором скачивается файл. И я хочу оставить этот формат, поэтому указываю «tiki.7z» и скачиваю файл. Появляется сообщение о подключении к серверу. Я снова ускорил видео, чтобы вам не пришлось ждать. Пока скачивается файл, я открою браузер на Windows и подключусь с машины на Windows к веб-серверу на Ubuntu. Для этого нужно указать в браузере Windows машины IP-адрес машины на Ubuntu. В данном случае 192 168 88 135. Как видите, это стандартная страница Apache. Таким образом, я проверил, что мой сервер работает, потому что в дальнейшем он мне понадобится. Скачивание завершено, и теперь мне нужно распаковать этот файл. Но давайте предположим, что мы не знаем такого расширения, и выполним команды, которые уже видели в этом курсе. Для начала, выполняю файл tiki7z, чтобы узнать, что это за файл. Мне сообщают, что это архив данных 7z. Отлично. Теперь я знаю, с чего начать. Как вы помните, далее мы использовали команду apropos, Выполняю apropos 7-zip, чтобы узнать, какой инструмент или команду можно использовать для работы с этим файлом. Мне сообщают, что для этого используется P7-zip. Помните, я уже установил этот инструмент, когда использовал команду apt install и указал несколько разных пакетов. Самым последним был P7-zip. Но, повторюсь, допустим, для нас это новый инструмент, и мы не знаем, как его использовать. Что же делать? Нужно вызвать справку. Для этого выполняю p7-zip h. Как видите, для распаковки файла используется опция d. А опция минус k позволяет сохранить оригинальный файл. И если мне нужно распаковать содержимое архива, и при этом оставить оригинальный файл, то мне нужно указать эти опции если я что-то сделаю не так, то смогу использовать сохраненный оригинальный файл. Итак, добавляю опции «-D» и минус «-K» и указываю имя файла. Это займет несколько секунд. Затем появляется сообщение «Everything is ok». Все отлично. Давайте выполним «LS». И, как видите, у меня появилась новая директория. Отлично. Давайте очистим экран. Теперь мне нужно сделать следующее. Помните, когда мы рассматривали веб-сервер? Я говорил, где находится домашняя страница, и какие файлы нужно изменить, чтобы изменить расположение домашней страницы. Файлы веб-сервера находятся в директории wwwhtml Я хочу переместить новую директорию в папку с файлами веб-сервера. Для этого я воспользуюсь командой mv, которую мы уже видели ранее. Выполняю mv, указываю название директории, которую хочу переместить и директорию, в которую она будет перемещена. Также я переименую эту директорию в просто tiki. Теперь перехожу в новую директорию с помощью команды CD. Отлично. Давайте отобразим содержимое этой директории. Отлично. Все файлы перемещены. Повторюсь. Мне понадобилось найти информацию о том, что делать на следующем шаге. И вы не должны знать, как все работает. Это новое ПО, и вам нужно потратить некоторое время, чтобы разобраться, как с ним работать. Таким образом, я узнал, что мне нужно запустить в этой директории скрипт. Он называется setup.sh. sh означает shell-скрипт. По сути, это текстовый файл с набором shell-команд, который облегчает нам работу. Нам не придется вручную вводить эти команды. Можно просто запустить эту программу, и она поочередно выполнит все эти команды и настроит мою среду. Для запуска Shell скрипта используется команда sh, и мы не видели ее ранее. Но не волнуйтесь, ее очень легко запомнить. Чтобы запустить файл, который заканчивается на .sh, используется команда sh. Все просто. Итак, пишу sh и указываю имя файла, который хочу запустить. Setup.sh. Команда выполняется. Здесь я выбираю стандартные настройки. Просто нажимаю Enter, Enter, Enter, пока не закончится установка. И я оставил все как есть. Это стандартная конфигурация. И давайте проверим, что установка завершена успешно. Помните, в какой директории была установка? В директории тики. Проверяю эту директорию. Вуаля. Повторюсь, я зашел на эту страницу с браузера на Windows, но при этом указал IP-адрес Ubuntu, на который мы сейчас работали. Теперь, используя графический интерфейс, я могу продолжить установку. Кликаю Continue. И снова Continue. Здесь мне нужно указать название базы данных. И давайте назовем ее Тики. Указывают те же имя пользователя и пароль, которые я использовал при установке системы. Насколько я помню, это были root и root. После этого я кликнул «Continue». Теперь нажимаю «Install». Как видите, тут сказано, что установка завершена. Отлично. Остался еще один момент. В курсе по основам веб-приложений вам нужно было взломать цель и изменить домашнюю страницу. То есть вам нужно было изменить стандартную страницу Apache и оставит на ней сообщение, что вы здесь были. Однако я решил ее немного изменить. Оставил вам подсказки на случай, если у вас что-то не получается. И вот как я это сделал. Я сделал это следующим образом. Если помните, домашняя страница — это index.html. Как правило, она находится в var Я создам копию этого файла с помощью команды mv. Помните, в Linux нет команды переименования используется команда MV. Мы перемещаем файл в другой файл с другим именем. Я назову этот файл index.html.backup. Далее создаю пустой файл index.html с помощью команды nano. Давайте напишем очень простой HTML код. Если вы не знакомы с HTML. Не волнуйтесь, все, что вы здесь напишете, будет отображено в виде текста на вашей странице. Если вы не знакомы с HTML, просто повторите то, что я делаю. Я создаю небольшой HTML-документ, и в нем будет заголовок. Так шрифт будет крупнее. После создания его нужно сохранить, нажав Ctrl-X и выбрав «Да». Снова открываю браузер на машине на Windows и обновляю страницу. Как видите, это текст, который я только что написал. Я заменил стандартную страницу Apache на свою. Отлично. И теперь мне нужно изменить права этого файла. Таким образом, вы сможете сами редактировать этот файл после взлома атакуемой машины. Давайте я объясню. Выполняю команду ls минус l. Если помните, опция минус «-L» отображает подробный список, и мы можем увидеть права файлов. Как видите, только у root-пользователя есть разрешение на чтение и запись. Всем остальным доступно только чтение. Это идеальные настройки для реальных ситуаций. Вам не нужно, чтобы кто-либо мог вносить изменения на вашей странице, которая находится в открытом доступе. Но вам нужно, чтобы все могли ее просмотреть, так как это ваша домашняя страница. Однако, когда я создавал эту цель, я предположил, что администратор веб-сервера допустил ошибку конфигурацию. Сначала администратор изменил права файла, но затем забыл вернуть все как было, сделать конфигурацию более безопасной. И это происходит довольно часто. Обычно это происходит, когда вы разработчики тестируют сайт в закрытой среде. Они изменяют права, чтобы комфортнее работать. Затем переносят сервер из тестовой среды в продакшн, где сайт становится общедоступным. Но забывают изменить права и сделать конфигурацию безопасной. Именно об этой ошибке я и говорю. Неверная конфигурация, которую администраторы забыли исправить. Поэтому добавляем этому файлу разрешение на запись, чтобы у вас была возможность вносить в него изменения после взлома этой машины. И если помните, для этого используется команда «чмод». И давайте упростим задачу и добавим файлу index.html разрешение на чтение и запись для всех пользователей. Снова выполняю ls-l, чтобы посмотреть права файла. Как видите, у всех пользователей есть право на чтение и запись, то есть rw. Таким образом я закончил настройку целевой машины. Далее нужно будет взломать эту машину, получить доступ к странице index.html и оставить на ней свое сообщение. В следующем видео я покажу вам, как это сделать с помощью стандартных Linux-команд, которые мы изучили в этом курсе. Однако я не буду рассказывать о том, как узнать, каким образом можно взломать эту машину, потому что не хочу портить вам все веселье. Для этого вам понадобится пройти курс по основам веб-приложений. Итак, после завершения установки и настройки, переходите к следующему видео.